Всем привет, вы на канале Играйдром. Сегодня у меня новогоднее настроение, поэтому я скачала игру по Hill Hillclean Racing 2. Давайте сыграем на зиме. У меня такой вот мотоцикл. У меня он весь прокачанный. Так, поехали, ребята. Давайте сейчас попытаемся побить мой рекорд. Мне еще нужно проехать 5,50 метров. Так, ребята, давайте вот так вот отлично, ребята. Давайте собираемся, вот так вот едем. Так, едем, ребята. Надеюсь я, надеюсь, я сегодня побью свой рекорд. Ну, в принципе, мне еще 300 метров осталось. Давайте мы сможем побить этот рекорд. Так, друзья, топливо. Топливо, это хорошо. Так, здесь колюжа, ребята. Так, давайте сейчас вот так вот прыгнем. Так, давайте по колюже так прыгнем. Прыгнем, отлично. Перепрыгнули колюжу практически. Прыгаем. Ничего, 100 метров осталось. Так, давайте сюда вот заезжаем. могу заехать. Давайте еще с разгоном. Вот так вот с разгона заезжаем. Отлично, ребята, заехал. Еще чуть-чуть осталось, -чуть 50 метров. Так, ребята, прыгаем. Отлично, я побил свой рекорд. Все каюжи перепрыгнули. Отлично, ребята. Так, ребята, чуть не перевер... перевернулся. Так, вот так вот прыг... прыгаем. Топливо перепрыгну. Ну, ладно. Так, здесь монеты, ребята. Я же, в принципе, побил свой рекорд. Давайте прыгаем. Отлично. Так, монеты там еще. Так, монеты клюжем. там понтопливо, топливо. Кстати, у меня уже топливо закончилось. Вот так и все. Взяли топливо. Так, ребята, здесь у нас монеты еще. Так, все взяли. Поехали, ребята, давайте. Вот здесь еще одна клюжа. Давайте сейчас вот так вот перепрыгнем. А, ребята, я сейчас клюжу ту упаду. Давайте вот так вот проедем. Давайте заедем или нет? Что-то что не могу заехать. Так, давайте сейчас с разгона, ребята. Так, куда я назад еду? Давайте с разгона вот так вот. Так, опять то же самое делаем. Ну ладно. Опять возвращаемся. Прыгаем. Так, все, ребята, вроде бы перепрыгнул. Да, перепрыгнул. Ребята, топливо кончается. Давайте отлично, все взяли топливо. Так, вот так вот здесь будем аккуратно ездить сейчас могу проиграть я в принципе я уже побил свой рекорд давайте еще вот так вот едем лично так ребята давайте вот так вот супер ой ребята Хорошо, что я проиграл так, тихонечко отлично так друзья поехали осторожно как за заехать теперь давайте вот так вот немного разлом наберем дайте еще вот так вот давайте так не могу заехать что-то а топливо кончается давайте уже сразу на вот так вот прыгнем в принципе хорошо я прыгну так, топливо отлично взяли топливо так, еще вот так вот едем отлично ребята так вот давайте супер ребята так все едем отлично пока что вам сейчас не проиграть мне ребята две колючи уже перепрыгнул отлично так здесь уже много езжи, на самом деле. Так, ребята. Я уже что свой рекорд побил. Так, давайте сейчас заедем на эту гору. Отлично, ребята. Почти заехал. Отлично, все, Супер, просто заехал. Так, едем дальше, ребята. Давайте перепрыгнем, колюжи, интересно. Мы не перепрыгнем. Давайте ну, сейчас вот так вот берем разгон и перепрыгнем. Вот здесь еще одна колюжа, ребята, давайте. еще вот так вот вот... Как-то заедем. Так, почти заехали, блин. Назад случайно. Нажал. Так, ребята, давайте. Так. Ого, здесь какая колюжа, ребята. Так, что я здесь уже проиграл, к сожалению. Давайте дальше идем. Далее нажимаем. Так, ребята, давайте еще. Еще раз сыграем, короче. Поехали. Так, ребята, давайте едем дальше. Так, мне нужно догонять самого себя. Сейчас я его догоню, попытаюсь догнать. Так, он уже куда-то уехал. Так, вот я его вижу. Так, что-то я взлетел сильно. Так, ребята, давайте едем. Очень быстро едем. Так, ребята, давайте догоняем этого чувака. Едем за ним, едем, ребята. Вот он, вот он. Я его вижу. Так, ребята, давайте едем, отлично. Давайте догоняем его. Так, и проиграл, к сожалению. Далее нажимаем. Ну, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами Бандри. Ну, а всем пока.